здравия вам господа бояре тут в комментариях мне задали вопрос что это стало меньше роликов давай делай больше роликов давай больше контента хочу вам всем ответить почему стало меньше роликов. На это есть три причины. Первая причина это эмоциональное выгорание, мое личное, потому что я всеми этими вашими тяжелыми темами, разводами, алиментами, кто кому изменил, там, кого как кинули, занимаюсь 2017 года. И если поначалу это было вообще на голом энтузиазме, то сейчас как бы уже не хватает этого энтузиазма. И как бы... Просто пропадает желание без конца копаться во всем вот в этом. Мне очень много всяких разных новостей присылают. Вот на эту тему сделай ролик. А вот тут я тупую бабу нашел. А вот здесь вот опять мать кого-то убила, расчленила. Там давай вот это рассмотрим. Иногда возникает желание вот прямо сейчас здесь на коленке сделать, сказать, что да, действительно творится очередная дичь, что же делать там, и так далее. Естественно, этот ролик наберет какие-то просмотры. Но толку, конечно, от этого не будет никакого, потому что, как вы знаете, у меня, как и у всех, в принципе, в России отключена монетизация. Не то чтобы полностью, но там прям такие копейки, за которые вообще нет смысла никакого бороться была бы какая-то вот такая финансовая поддержка, на которую можно было бы жить. Еще можно было бы себя заставить, переломить, заниматься вот этим всем. Но сейчас, когда ты выбираешь между тем, может, пойти чем-нибудь заняться, заработать 5 тысяч или снять какой-нибудь ролик, день потратить на подготовку, там, на съемку, на монтаж, ну, ты выбираешь, конечно же, деятельность за 5 тысяч в день. Ну и как бы это нормально, потому что, ну, знаете, я своему сыну телескоп хочу купить. Вернее, уже купил, да. Я хочу ездить на нормальной машине, вкусно кушать и еще много чего хочу. Да, мне нужны деньги. Вопрос даже не в том, что невозможно прожить на ваши донаты. Каждый, конечно, донатит там в меру своей испорченности, в меру своих возможностей. Но дело в том, что тема-то эта сильно не развивается. Перспективы вот развития в МД-тиме. Как-то я вот что-то перестал наблюдать, почему не развивается. Давайте взлетим куда-нибудь на этом прекрасном историческом самолете. Почему не развивается? Ну, потому что, как правило, основная часть людей, которые приходят в МД и в моносферу, они приходят решать свои проблемы. Они задают какие-то вопросы, получают какие-то ответы и уходят дальше жить своей жизнью. И их невозможно в этом обвинить, в том, что они какие-то там политически неактивные. Каждый человек выбирает, как ему жить самостоятельно. Не правда ли? Он хозяин своей жизни, он делает то, что ему надо, то, что ему действительно хочется. Да, у нас, конечно, есть такие вещи, как семейный фронт, который что-то делает. Опять же, на голом энтузиазме сейчас семейный фронт занимается как бы, просвещением наших депутатов относительно дичи семейного кодекса, которую надо менять и предлагает прям такие решения. Вот. Но удивляет то, что многие наши люди из моносферы, не обязательно деятели, то деятели-то у нас есть, которые все понимают, а вот простые рядовые товарищи, которые услышат идею о том, что надо, там, к примеру, верхнюю планку алиментов там, сделать или что-то еще там поменять, для этого надо взаимодействовать там, с депутатами, там, написать какие-то письмена, они сразу начинают там, отбрыкиваться, и отбрыкиванию их нет предела. Ну и хрен с ними, да, как бы без них будем решать, но из-за того, что делают это далеко не все, теряется массовость, естественно. Теряется массовость. Сейчас, конечно, мы набрали некоторую критическую массу для того, чтобы на нас там, депутаты обратили внимание. Но вместе с тем выросла и критическая масса малолетних дебилов, как бы сказал Гоблин, которые, знаете, вот ходят, бубнят какую-нибудь одну мантру. там Типа, надо убрать Путина, там с этой властью там невозможно договариваться. Ну, вперед куда-нибудь, в колонию к Навальному, ему там, расскажи это все. Он тебя с удовольствием похвалит и скажет, да-да, чувак, давай. Будем действовать, там еще раз Сходим на Болотную площадь, еще раз что-нибудь такое сделаем, отличное решение, да, или э, есть люди, которые мне просто вот списки, телеги огромные присылают, там, я вот тут подумал, короче, как у нас все неправильно и решил, да. И решил э, целый список э, как надо на самом деле жить там детей давайте отдавать отцам там э, у женщин там отберем там часть прав там или все права отберем там вот на, на работу их пускать будем там только на самую низкую э, низко оплачиваем там вот если размножилось там тогда да там тебе какие-то поблажки будут и так далее и я читаю вот эти списки да и говорю ну парень я правда вот с тобой на самом деле почти по всем пунктам согласен ты мне скажи как вот это воплотить ты у нас президент туркменистана или там таджикистана который просто пришел и сказал но ну, сегодняшнего дня у нас тут начинается упоротый патриархат вот, э, одеваем женщин в паранжу запрещаем феминизм и все такое прочее, начинаем размножаться дико или, может быть, у тебя друзья такие есть, которые могут выполнить такую функцию. но ну, нет. Человек просто знает, как что делать. но ну, я вам скажу, что и любой таксист вам прекрасно скажет, как управлять страной. Все прекрасно это знают. Никто не берется. Никто не берется управлять, потому что, ну, как бы... Это, опять же, деятельность такая политическая, которая люди не знают и не умеют заниматься не знают не умеют как как этой деятельностью заниматься вот а когда им говоришь что парень ну давай может сделаем то что делают все остальные тебе отвечает что как бы ну ну нет типа я вот гений да я вот список предложил а некоторые знаете трешовые списки при, присылают Такие настолько трешовые, что даже просто за озвучивание, за высказывание того, чего они там говорят, уже в принципе можно присесть неплохо. Да И не только в России, вообще в любой нормальной стране тоже. Ну, например, там самое мягкое из того, что я слышал, это про побивание там с камнями. И дальше можете сами нафантазировать, что бывает у людей в голове. Я вообще понятия не имею, как я рядом с этими людьми оказался, да, что у них в голове творится, как их мозг способен рождать такие мысли, пока я тут на водичку любуюсь, да, на фоне самолетика. Ну, как-то, видимо, способен. Так что причина, вернее, три причины по поводу того, почему я... Меньше роликов стал снимать, я вам озвучил. Первое, это эмоциональное выгорание. Второе, это отсутствие э, какой-никакой внятной хотя бы монетизации. да. И третья причина, это то, что я не вижу уже каких-то перспектив вообще всей этой движухи. Вы можете со мной побеседовать на эту тему, конечно, в Телеграме, в чатах, где я присутствую, где я иногда бываю. Может, вы мне дадите какое-то новое направление. Хотя мои вот старые подписчики, которые смотрят меня с самого начала, они уже, знаете, как говорят, а ты не думал, чтобы просто стать блогером, ну, не в МД теме, ну, потому что реально эта тема не развивается. Ну, вот она не развивается. Вот есть люди, у которых 50 тысяч подписчиков, у них 300 тысяч просмотров на видос. А есть, как я, 50 тысяч подписчиков и 6-10 просмотров, просмотров на видос. Ну, 15. Или, допустим, на что у меня внешняя аудитория триггерится? Это те, которые не в первую очередь смотрят, а, знаете, по рекомендациям, там, не по подписке на что они реагируют. Вот если что-то говорится про РСП, о, это да, у тебя будет куча просмотров. А я задолбался уже про РСП что-то говорить. Ведь надо что-то плохое обязательно сказать. Нельзя про РСП ничего хорошее говорить. Кстати, про этих РСП прям нашествие случилось в мои чаты типа Флудилин всяких каких-то Жутко прозревших товарищей, которые стали утверждать, что ну, там, с РСП даже рядом стоять курить нельзя. Не то что там разговаривать или там, ну уже не замуж брать, а просто чтобы там удовлетворять физиологические потребности, ну, есть такие, да, приходят и начинают вот так говорить, там, типа, вот я тут кодекс чести создал для МДшника, да. А, при этом, когда у меня каких-то баб видят, начинают. Ну, моим знакомым бабам, да, там, написывать в личку, там, ты красивая, там, давай познакомимся. Я вот с таких больше всего ржу. Ну, это какие-то, я не знаю, мамки на инцеллы, что ли, у которых совсем все плохо. И вот, знаете, вот отписка от моего канала наблюдалась несколько раз. Первый раз, хотя я не совсем понял тогда, почему, да, отписка наблюдалась, когда я устроил стрим с Анькой на даче. Ну, просто пригласил ее, сказал, давай поотвечаем на вопросы, пускай тебе вопросы позадают. Ну, она поотвечала, ну, ее там захейтили, опять же, начали в личку стучаться с предложениями, познакомиться там. Знаете, как вот пишут, да? Давай познакомимся. Да мне не надо, у меня есть мужик. Ну, давай тогда просто потрахаемся. Охренительный подкат, да, вот... А, ничего подобного в жизни она раньше не слышала да? <смех> от чувака, который живет где-нибудь там за ну в лучшем случае за 300 километров да, там, ты прилетай ко мне, да, давай просто потрахаемся ну ты же классная, <смех> а, офигительное предложение а, и я конечно впадаю в дичайший когнитивный диссонанс от таких товарищей с одной стороны они там хейтят всех женщин говорят, что там вау Любая баба это вообще, в принципе, зашквар, там, а юзано это вообще фу, тьфу, блин. А потом написывают 35-летним шаболдом с предложениями интимного плана, да. Ну это же зашквар для тебя, чувак. Как ты мог ей написать? У тебя в голове ничего не повернулось, там, не перевернулось. Или уже не совсем зашквар. По-моему, вообще на самом деле зашквар это спать с мужиками. Вот женщина, которая спит с мужиками со многими, да, ее как бы вот считают там нечистой зашкварной. Там фу, не пойдем. И мужика, который спит с мужиками тоже зашкваром полнейшим считают. Поэтому, ну вот спать с мужиками вот это самый большой в мире зашквары для мужчин и для женщин. О! почитать э, еще какой я дичи насмотрелся какие вообще сопутствующие персонажи знаете вот в мультиках там про красавицу и чудовище там какой нибудь будильник и светильник да, такие сопутствующие персонажи которые веселят всю движуху вот они присутствуют или там в русалочки там краб там или еще там кто микки маус какой-нибудь вот они всегда в диснеевских мультфильмах есть так вот сопутствующие персонажи у нас встречаются часто и они либо куда-нибудь в тему поротого коммунизма начинают уводить, говорить, что вот, надо, значит, возвращаться в СССР, при Сталине такой дичи не было, да, или американцы не были на Луне, кому вы верите, там, вас на самом деле обманывают, земля плоская, там, и так далее, ну, я этого трэша конечно смотрелся вот реально чего у людей в голове зачем они вообще приходят ну, на youtube зачем вообще им дали соцсети скажите мне пожалуйста вот от моего канала отписывались э, несколько раз такие грандиозные отписки были И одна одна из таких грандиозных отписок это когда вот, ну, помните началась эта всеобщая вакцина, вакцинация добровольно принудительная и я как бы поддержал эту идею потому что я на самом деле за медицину за прививки и за все такое прочее. и откуда ни возьмись у нас еще на, нарисовалась куча антипрививочников ну там сразу человек 300 от канала отписались и, ну не выдержала у них душа да еще больше отписалась чем когда просто бабу на канале увидели рядом с реалистом вот, бабу они еще как-то более-менее там на посмотрели и что-то пережили а про вакцинацию, ой, укольчик нам поставит, это, это же какая дичь, не-не-не-не, не, не, мы не пойдем. Потом вот это вот свора просто там, убрать Путина, да, вот так мантра такая у людей существует. Типа все проблемы сразу решатся, да, да давайте Путина уберем и будет все отлично. Когда их начинаешь просто спрашивать на предмет, ну а кого взамен-то поставим, у них даже вариантов нету, О чем говорить, блин. И причем, ну, как бы понимаете, это не МДшная тема совершенно, это уже политика, да? Ну, еще отписывались, почему? Потому что я поддержал СВО. Ну, я понимаю, конечно, господа украинцы, естественно, не будет нравиться. Но когда я увидел, сколько в России существует малолетних дебилов, да, которые бегают там с плакатами и говорят, остановите войну, там, слава Украине и все такое прочее, думаешь, блин. Вообще, как так? Куда мир катится-то, в конце концов? А кого я должен был поддержать? Я должен был Украину, с их точки зрения, поддержать и присесть так же, как они. Ну, даже если бы я Украину поддерживал, я бы, наверное, в целях личной безопасности, наверное, ничего бы и не делал в этом случае. Вот. А есть просто люди, там, приходят, отписываются. Почему? Непонятно. Я же... Не имею с ними связи и понятия не имею, не знаю об их мотивации. Ах, вот у меня сейчас мотивация посмотреть в кабину этого замечательного лайнера. Так, тут надо переместиться немножечко. О, какая кабинища! Что тут есть? А, вот что, падаем. Ну как хорошо на воду то падать, смотрите пали на воду и все, и отлично вот. о, штурвал короче, будем теперь кораблем рулить еще и педали, смотрите, педали педали какая красота и вот сидишь вот так вот, играешь в Microsoft Flight Simulator и маленечко от всего этого отдыхаешь, от всех этих диких совершенно тем от всего этого супер-мега переживания сколько лампочек, всяких приборов, там еще чего у нас там у нас салон сзади он там сидеть можно смотрите вот так вот лампочка есть здесь наверно инженер сидит за всеми показометрами смотрит тут наверное радист Да, кепку забыл а тут э, командир экипажа а вот тут член экипажа который второй пилот называется а вот ну короче можно вот так рулить так что, господа бояре, я вообще не знаю абсолютно, что мне делать с этим эмоциональным выгоранием. А, тему для какого-то нового видеоблога... Вот так вот газульку прибавляем и полетели. А тему для какого-то нового видеоблога интересного я как-то не нашел. А, пока еще, может, вы что-нибудь подскажете чем мне заняться, что мне начать рассматривать. Может, играть начать в, э, в Microsoft Flight Simulator. Люди вон, говорят, играют неплохо у них с просмотрами. Блин, видеокарточка у меня не топовая. До конца она все-таки не тянет, эту игрушку. Вообще, эта игра сделана под будущее железо, как говорили сами майкрософтовцы. Потому что то железо, которое сейчас есть, далеко не все железо, может полностью раскрыть все, все возможности этой игры. Вот. Или в Сочи мне может уехать. Отдохнуть там вообще, где-нибудь на пляже потусить зимой. Пожить там, понюхать магнолии в конце концов походить по этим красивым кривым молочкам. И там полные сочи моих подписчиков, у которых можно погостить в случае чего. Может туда уехать. Сейчас до Морпорта долетим, там сядем и сделаем какой нибудь резюме в конце концов. И сделаем какое-нибудь резюме. А какое резюме? Я вам все сказал. Три причины по поводу отсутствия видосов в большом количестве. Эмоциональное выгорание. Отсутствие с этого какой-то вменяемой денежной компенсации. И... Отсутствие видения каких-то перспектив. Шлепа в водичку. Бульк. Бульк. Какая красота. А, руль направления у него, значит, тут педальками. Угу. Ладно, господа бояре, пишите ваши комментарии. Почитаю еще раз. Может поменяю свое мнение.